На Солнечном берегу есть несколько сетевых супермаркетов Алдо, один из них расположен в самом центре Солнечного берега. В супермаркете хороший ассортимент и адекватная цена. В нем можно приобрести косметику, бытовую химию, Молочные продукты, пиво, чипсы, колбасу, хлеб, сыр, консервы, печенье. В супермаркете широкий выбор соков, воды и спиртных напитков. В 50 метрах от супермаркета находится отель Виктория Резидента. Если вы на отдыхе предпочитаете готовить самостоятельно, в Алдо вы точно найдете все необходимые продукты.